Это 800 человек в машине. Они по-любому останавливают. Эй! Сзади! Задний подбирает прямо! Это ты, ты на Багажник Молдовы посадили 800 человек <говор> в <говор> машине Они по-любому останавливают Задние подбирает прямо вот это ты ты надо найти